Не доверяют людям, на самом деле это и ошибся, склонны к участию в приключениях, удовлетворены работой и соотношением работы и прочих сфер жизни, работают в госкорпорациях, смотрят ТВ, имеют бессрочный контракт. Это мы перечислили комбинации предикторов, которые при увеличении значения ведут к увеличению вероятности p 1 участия в профсоюзе. Если нас интересуют конкретные респонденты из базы, мы можем сохранить в базе предсказанные значения. Для этого заново запускаем логистическую регрессию и ставим сохранить предсказанные значения. Continue. Запускаем. Получаем переменную predicted probability. Вот сразу видим, здесь есть люди вот Самое высокое значение вероятности из тех, которые на экране у восьмого респондента. Ну, он немного смотрит телевизором, у него хорошее здоровье, он мужчина, он живет на ферме, что опять же располагает, работает в частной ферме, что не располагает, достаточно удовлетворен работой крупной фирме работает, живет в Дании, Дания не Исландия, но там тоже большой положительный коэффициент. И в реальности, что интересно, он не состоит в профсоюзе, то есть относится как раз к той части респондентов, которые мы неправильно прогнозируем. То есть относится он вот к этим 105 человекам, которые мы спрогнозировали, что да, состоят, а в реальности не состоят. Можно отсортировать переменную с предсказанными вероятностями. И вот, например, в очень высокие вероятности можно найти здесь человека, который наверняка состоит в профсоюзе. Да, действительно, их предсказали правильно. Ну Вот, например, пройдемся по первому, ставшему сейчас первым. Респонденту, Он в Исландии живет, работает в фирме не очень крупной, не очень удовлетворен работой. Государственная бюджетная организация, что имеет большой положительный коэффициент. Живет он в пригороде большого города, что не очень располагает согласно нашим нашем